С вами Юджин, и сегодня, друзья, я, кажется, обезумел. Ведь мы играем с вами в Грэнни 3 на экстриме. Снова. Понеслась! Что это такое? Заставка Game Hunters. А это значит, что третий номер моего комикса Game Hunters очень скоро выйдет. Могу с уверенностью сказать, что это будет просто лучший номер на данный момент. Улучшенная рисовка. Это раскадровка всего лишь, на навсего, не бойтесь. Там будет просто офигенный рисунок. Улучшенная рисовка и крутейшая, интригующая история ждут вас. Скоро будет объявлена дата выхода, поэтому следите за новостями в моих соцсетях, а также заводите аккаунт на моем сайте pressi.ru, -e чтобы прочитать комикс первыми в моей уникальной интерактивной читалке, где музыка подстраивается под события в комиксе. Мега крутой экспириенс. Эту читалку разрабатывали для меня очень талантливые ребята, и, пользуясь случаем, я бы хотела рассказать о них и об их стороннем проекте You Me. Что такое You Me? Если простыми словами то то это персональная онлайн-визитка. Но в отличие от простой визитки, UADME, помимо настройки своего индивидуального стиля, также предоставляет подробнейшую статистику по всем переходам на ваши ресурсы и социальные сети. Такая функция особенно полезна тем, чей бизнес тесно связан с социальными сетями. Например, если ты ютубер, как я, то вместо большого количества ссылок в описании к видео или в шапке канала, ты можешь добавить всего лишь одну ссылку. И отслеживать, какую из твоих страниц твоя аудитория посещает чаще. И, соответственно, сделать упор на эту страницу. Либо же придумать, как сделать для твоих зрителей Привлекательны на другие страницы. UADME постоянно улучшается и расширяется. Там же более 130 тысяч активных пользователей. Попробуй и ты этот сервис. Все твои соцсети, все твое портфолио и контакты теперь собраны на одной странице UADME. А теперь собираем всю волю в кулак, ибо нас ждет Гренни на хардкоре. О боже мой, что меня сейчас ждет! Безумие, самый настоящий день, первый. Ух, сколько каток у нас уйдет, я не знаю. Первое, что мы должны сделать, это, конечно же, взять отмыкнуть дверь. Быренько. Смотрим, что в этой клетке пусто. Смотрим. Валим, валим, валим, валим, валим. Черт! это слышали. Нужен ломик. Как же в прошлый раз я сюда попадал? Я помню, когда я сдох, внезапно потом эта фанера исчезла. Бабка здесь? Зашла. Кстати, она очень долго шла, несмотря на то, что это экстрим. Звук. Какой-то был звук. Сейчас привет. О, блин, господи. Слендрина, твою мать. Перестань. Что ж, тут, походу, ничего нет? А? Вот что падает, картина. Так. Боюсь. Окей, кажется, можно идти. Пожалуйста, не ори. Орет! Вот сволочь! А, она принесло. <свист> <свист> О, боже мой! Все, ладно, пошли. Скорее сюда. <свист> ладно, это было тупо, но я надеялся, что успею. Иногда приходится просто надеяться на то, что у тебя получится. Потому что ни хрена не День второй. Все, давай осторожнее теперь будем, Евгений. Спасибо, хорошо. Осторожненько, осторожненько, осторожненько. Very good. Good, встали! Есть. Дед спустился. Бабка идет там, на улице, я, я слышу ее. Да, можно выйти, я думаю. <свист> О, как хорошо. А! А! Нет! Пожалуйста! <свист> да, Не успел закрыть. День третий. Надо было закрыть дверь на улицу. Прямо вот в наглую. Как же сложно здесь соображать в такие моменты. Очень страшно. Ты же знаешь, она быстро двигается. Из этого действуешь шепрометчиво очень. Так, что там? Как? что куда? Оп! Смотрим, смотрим Нифига нет, побежали Давайте более уверенно действовать в этот раз Хорошо, она вышла Это мой шанс кухню проведать Закрылись, быстрее, Евгений, смотри быстрее, все Закрыть, закрыть, закрыть У -у -у. Weapon key в первую очередь Это же такая находка просто бомбическая Нет, ничего важнее рогатки Это прям вот самый приоритет У -у -у. Знаю, знаю, знаю, значит, надо сделать значит надо сделать Приманить, пожалуйста, только не через улицу идти, тупая старуха Блин, топ дед Пожалуйста, иди в ту же сторону. Белиссимо. Белиссимо. Я прямо сходу побеждаю. Открывайся быстрее. О, смотрите, сразу еще подлог. Призвал бабку, призвал бабку. Только с ну не спутай мне карты все. Тихо. Есть. О, ха, отлетело. Здесь там будет гораздо страшнее. Тихо. Есть. Так, шотган. Шотган, шотган. Блин. Что это странное? Так, здесь, здесь. здесь. Что-то я... Блин, нервничаю. Шотган необходимо изолировать срочно. Вот так. Ой, я много времени потратил. Но рогатку необходимо забрать. Михаил! Ааа! Не на ту кнопку, конечно, нажал от страха. Окей, друзья, катка, походу, намечается. Неплохая. Что, без шотгана, да, некомфортно. Что будешь плакать, да, теперь, дедушка? поплачешь, иди. Иди поплачься. Знаете, самое надежное было бы это включить электричество. Мишка. Оп. Так, все здесь. Дэд. Как-нибудь выкинуть тебе? Погоди ты. Вот. Просто очевидно мне, что я не убегу с мишкой в руках. Блин, наверное, его стоит лучше в шахту кинуть. Погодите, какая шахта? О чем я только говорю? Мне надо просто вынести их с помощью рогатки. Прибежать сюда и забрать мишку, и все. Да. Зачем я страдаю этой фигней? Все, окей, вниз. Оп. Камешек раз. Камешек два. И камешек три. А! Блин! А! Сволочь! Сраный, странный, сволочь! Ебаный О, День четвертый, как она мне все испортила! Я не... Я же... Я... Она? Нет оправдания мне. Не был готов, но был... В то же время. Как так? Нельзя, нельзя, нельзя, нельзя простирать эту катку. Слишком хорошая катка получилась. Ну, говница Она мне, конечно, да, заставила хлебнуть. Я швырну, получается, этим камешком от страха. Раз, два, три. Опа! Есть. Сколько тебя не будет? 30 секунд. Дед. Ты что? Ах, ты болю. Так, вот сюда шатган. Нет! Она здесь! Вот это говдо! Чтобы поднять. Нужно дед, чтобы пришел тоже. Надо вынести их обоих. А, мне всего один патрон. Надо подобрать. Хоп. Я знаю, как я сделаю сейчас. Она сейчас пройдет. Ой, блин! Дроп. Взять. Дя. Окей, он здесь. Я так боюсь ошибиться. Раз, два, Тридцать секунд всего. Ладно, сойдет. Теперь слендрина только может появиться. Все, тебе смерть Слендрина. Прощайся с жизнью. Точнее, со смертью. Ведь ты уже сдохла. Что после этого у нее будет? Снова жизнь новая, да, получается. Как-то так. Оп! Сволочь! Еесть! Yes! Печ! Fucking batch! Fucking bitch! Долго у меня времени нету! Бабка с дедом! Что это? Сейфки! Да, можно выдохнуть теперь! А я шотган кинул как придурок, да? Так чтобы его дед мог взять! Пожалуйста! Оп! Шотган забрать все! Ладно, я думаю, здесь он не возьмет никак шотган. Слишком далеко. Чик, где она? Как понять? Скорее, скорее. Ключ от поезда, ключ от поезда, ключ от поезда. Мать моя! Вниз его надо. Стоит только попробовать снова взять рогатку. Что дало мне силы убежать сейчас от него? Пробуем выйти. Главное смотреть. Всегда смотреть за ними. Пошел наверх. И бабка, конечно же, идет. Так, вот, все. Пусть его придут. 8 гребаных часов спустя. Ты ублюдок старый. Смотрит, красуется с ружьем. Он отовсюду его может забрать. Очень плохо сейчас сыграл. Я не думал, что он и отсюда его заберет. Я могу просто вот подойти забрать? Шутган, ну пожалуйста, дай. Ладно, просто главное взять рогатку. Вообще, дедам запрещено оружие носить. чтобы психи? Отдай, отдай. Уж же больные психопаты. Теперь. Воу, воу, воу. Воу, воу, воу, воу. Есть! Прекрасно заработано. Все, все, набираем камней. Надо устранить его. Его, ее, всех устранить. Опа. Тихо. А у меня и камня больше нет. А у меня и камня... День пятый. Последний. Я сейчас буду визжать, как мальчик маленький, избалованный. <связывая> Операция следующая. Убиваю бабку, убиваю деда. Бегу с шотганом на самый верх к слендрине. Возвращаюсь по кишке сюда за рогаткой. И дальше уже с бревном будем разбираться. Идет. Отлично. Стой здесь. Только не вытолкни, пожалуйста, меня. Хорош. Отлично. Yes. Все, go go go. пу па Ладно, значит, что па па па мы молодцы. Окей, okay, вот так скидываем. Все, шутган. Никогда больше не попадет в руки этого ублюдка. Кстати, что здесь лежит у нас? Ключ от сарая, походу. Срочно возвращаемся вниз. А, рогатка, здравствуй. Невообразимое количество камешек мне нужно. Хотя бы два, хотя бы два. О, мне сейчас вообще не до шуток. все нервозно. А, черт. Ладно. Есть. Нужно в первую очередь убивать деда. И бабка обязательно это услышит. 8 гребаных часов спустя. Друзья, терпение мне хоть отбавляй. Я уже не знаю, сколько я сижу и смотрю вот сюда. На эти два дверных проема. Я жду, пока пройдет дед. Он не идет. Но я жду. Сейчас такая лютая операция меня ждет. Как только я грохну здесь. Ой, что начнется. деле мне надо бы взять это бревно. Швырнуть его. Окей, и рагото. Я не понимаю, дед что выпилился из сервера? Где он? Игра проверяет мою выдержку. Ох, как же сложно удерживать фокус, когда вот так приходится долго ждать. <свыр> Но я уверен, что мое вознаграждение. <свыр> что? Господи, я уже слова путаю. Что мое ожидание вознаградится. Скорее, дед. Как? Я не буду никуда выходить отсюда. Я знаю, что и как только я попытаюсь выйти, он тут же меня встретит у порога. Это же так и произойдет, я уверен. Ох, Господи, как рука немела. Кажи, руки напряжены, как все тело напряжено. Чтобы вы понимали, как только я удачно, если удачно убью деда с бабкой, у меня будет всего лишь 30 секунд, если не меньше, чтобы донести бревно до камина, потом зажечь камин, потом убежать на этой же скорости до птицы. Если вот это я сделаю... Это будет, это будет, э, не знаю, я не знаю, как я это сделаю, но я должен это сделать. Я максимально далеко отставил бокал с водой от мышки, чтобы не задеть от нервов. У меня есть подозрение, я не знаю, предусмотрена эта игра или нет, но, кажется, у деда инфаркт где-то случился. Дед, наконец-то! А, здравствуй, дружок, как я по тебе скучал. Окей! Окей, понеслась! Ой, как плохо, что так далеко спички. Я все делаю! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Нельзя! Нельзя! Нельзя запарываться здесь! Да! О, вот это экшен! Евгений Король экшена! Экшен. Вот это красава, блин, затащил. Отсюда можно извлечь следующую мораль. Это тех, кто умеет ждать, ждет награда и победа. Раз. Бабка. Хоп. Давай, давай, давай, давай. Че тут? Че тут? Акселератор, блин. Это сложно будет. Вот здесь кинуть главное. Хоть убейте, я не помню, где подлог был. Возможно, в комнате деда. Это же такая Надо отнести. Вниз, вниз. Побежали обратно, побежали обратно. Прибаночка. Ой, опасно. Ой, опасно. Раз. Ведь, ваза должна была быть здесь. Она куда упала? Хрен ее знает, куда она упала. Я точно хрен знает, куда она упала? Хрен знает, куда она упала. Окей. Есть рогатку вниз. О, как хорошо, что я не спрыгнул. Как хорошо, что я не спрыгнул. О, о. Боже мой. святые уходи. святые. Чуяла мое нутро, чуяла, что что-то неладное сейчас будет. Прыгиваем все, вниз. Камни, срочно, много камней. Вон один камешек. Ох, сейчас напороться на кого-то будет просто смерть. Ему смерть. <связь> а, иди сюда. Ой, какой хороший камешек. Вон они все. Есть, бабка, ко мне. Побегу за вазой. А, ты, блин, увяз в деде. Какой вязкий дед, держит же эта гребаная ваза, блин, была? Вот она. Стоп, я могу отсюда ее взять? Отлично! Давай-давай. Шустренько! Оп. It's окей. Okay. Значит, сейчас, какой у нас план сейчас? Донести вазы. За один присест я не, точно не смогу это сделать. У меня чертовски мало камней. Я еще кокос даже не нашел, прикиньте. Если так подумать, я прям очень много чего не нашел еще. Раньше я думал, что дед всегда агрится, как только бабка умерла, неважно где. И неважно как. Оказывается, он может даже тупо не услышать, как я с рогатки ее убиваю. А вот бабка всегда слышит. Нам главное держать бабку поближе. Не так хорошо бабушка когда ты рядом. Прислоняться к твоей поношенной ночнушке, которая не стиралась, не знаю, лет сто. Сколько там тебе? Двести? Вот пол жизни ты ее не Как было Пас на Я не заметил, как она ушла в ту сторону. Это могло мне стоить всего прохождения. Как я бы У меня все не могу ничего, я устал. Господи. Пожалуйста, бабка, беги быстрее сюда! Есть! Любую вазу! Намочить! Оп! Обратно. Второй раз сделать не смогу, не осилю. Времени не хватит. Не хватит. Не хватит. Не хватит. <свы> Странник появляется! Я совсем не ощущаю, что я побеждаю пока. Я чувствую, что я оттягиваю как будто бы неизбежно. Выкинь мысли о смерти из головы. Восемь гребаных часов спустя. Дед все еще не прошел здесь. Ни разу, блин. Только бабка по кругу ходит. Сколько можно? Но я не могу рисковать. Именно это, это самая лучшая тактика сейчас. Тут Как бы, понимаете, да? Когда бабка с дедом ходят медленно, мне нужно действовать быстро. Когда они ходят быстро, мне нужно действовать. Сечете? В чем тактика? В противоречии. Много часов спустя. Евгений не должен, не должен спать. спать. Дед придет придется с минуты на минуту. Евгений, не спи. Вот так гораздо лучше. Теперь хочется моргать. Пожалуйста. Смотрите, дед. Это был дед. Он стоял наверху! Есть! Наконец-то! Он все это время стоял и тупил, вот кто мне на голову плевал. Осторожней! Пробуем! Давай! Бабка, пожалуйста, быстрее приди! Приди быстро! Слава богу! Слава богу! Все, побежали! А вы тут разлеглись, пожалуйста, нахрен! И сразу обратно, и сразу домой. Ну ставьте... Ох, сейчас самое страшное начинается. Ой, добежать бы до респы их. В смысле, чтобы они не зареспаунились, не успели, не успели зареспауниться, не успели. О май гад! Есть! Теперь то же самое, только с ключом надо провернуть. А именно убить их, снести ключ вниз и прибежать обратно за рогаткой. И потом снова их убить. Быстрее камешек. Сразу помню, что камешек еще один здесь есть, и все. А, и вот возле входа прекрасное расположение. О! О Какая же ты тварь, бабка. Блин, рискнем, что ли? Ой, зачем я рискую? Зачем я рискую? Зачем я рискую? Так, я не буду. А! Ух ты, мразь! <смех> Блин, прогресс! А вот и дед. Идет, не видит ни хрена, да? Есть. Оп. Все. У -у, так, хоть так, хоть так. Давай, скорее, скорее. Скорее. Ну, что там, что там? Сектор приз на барабане. Прекрасная штука. Очень в тему. О! sc四 so so so so so and so so Вон идут. Тихо. Это может быть выгодно. На кухню пошли. тихо тихо тихо, тихо, тихо. Отлично. Что это? Как хорошо. Блин, вот как здесь-то быть у нас? Какой вариант у меня есть? Разбиваем, пропрыгиваем, прячемся. Если что, сразу стреляем нафиг. Фьюз. Сволочь. Ой, как страшно мне будет сейчас. Побежали. Давай открывайся, мразь. Палка здесь. Охренели. Вы охренели. Все сюда напихали. Вообще. Теперь я сюда в любой момент может спуститься дед. Ой, бросай. У меня два камня, это хорошо, что я запасся камнями. Ой, блин, бабка сама толкает палку и сама агрится на нее. Теперь нужно будет все, не используя рогатки, очень грамотно перебросить все к выходу из подвала. Потом убить бабку с дедом, быстренько все... Боже мой, как много всего надо еще сделать. Ох, уродство. Как же жутко мне. Смотрите, сколько капканов она понаставила. Тварина. Вот так. Все, надо минимальное движение делать. Раз, раз. Там был провод от генератора. Так, это хорошо, это хорошая вещь на самом деле. Плохая вещь это то, что нам сейчас придется без рогатки действовать какое-то время. Потому что я не могу. Э, каждый раз, когда я буду брать предмет, мне придется выбрасывать рогатку. Это сразу будет триггерить бабку. А мне нужно поднимать предметы тихо. Вот видите? Тихо поднял. Капканы исчезли? Ничто больше мне не препятствует, кроме страха. Ой, пожалуйста. Есть. Слушаем, по-моему, я очень аккуратненько положил палочку. Да, она упала без звука. Идем. Вот, А вот теперь было громко. Чё, ничего, это так надо. Хорошо. Слушаем. Хорошо. Она ведь не сюда идет, Пожалуйста, не сюда. Короче, у меня план такой. Я сейчас туда кину рогатку, чтобы иметь хоть какую-то возможность выжить. Закрыть нафиг. Кинуть рогатку. Она опять бесшумно упала. Тихо. Оп. Громко, громко, громко. Скотина прям съехал. Ну, блин, урод. План такой, значит. Все закрыть. Надо вычморить их. Вот какой план. Ну, типа, вот так, наверное. Так, тихо, блин. Ба Бесшумно падает все Что-то я не понимаю, что прик... Эй, тихо, дверь Бесшумно падает ублюдство какое-то Но так не, нельзя Разве так можно? О, вот это было громко Ну вот это уже пора сражаться Почему он открывает каждый раз двери эти? Деда Пускайся, деда Есть да, камень, давай, любой мне сюда Два камня это победа А три камня это вообще в легкую Включился easy мод только что Значит, сейчас они спустятся Сакрится. Я их обоих убью да? Такой план. Убью. И из подвала все вот сюда. Принесу. Где я сейчас стою. Хороший план, Евгений. Спасибо, Евгений. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Господи, я тебя обожаю. Давай, бабка, иди сюда. Господи, я вас обожаю. Не увлекаемся. И еще один предмет и все. Давай, ковыляй. Ну коваляй, ну хорош. Бабушка. Хорошо, хорошо, хорошо. Так. На улице это все, надо нафиг выкинуть. Что еще у нас здесь есть? Провод. Вот здесь деньги оставим. Так. Оп! Ладно. Подох, а, скорее всего, это слив, да? Еще какой. Ладно, хотя бы хоть что-то сделать можно. Неза, давайте вот этот принесем. Значит, сейчас нам надо кабель принести к генератору. Блин, дед, ну. Включить электричество и потом ломик принести в шахту. И на шахте подняться наверх, посмотреть, что там в том ящичке. Дед, идет, дед, идет, дед, идет, идет, классно. Смотри на меня. Папка идет. Замечательно. Так, ну чё? Рискнем. Есть. Вот, все по местам. Уп, боюсь, блин. Все, ладно, все окей, все хорошо, все сработало. <свес> Поехали! <свес> вырвался, вырвался. Жив! Главное, чтобы ничего не потерялось, блин. Ничего, через пол не должно провалиться, понятно? А, Голова кружится от напряжения. Все окей. Кокос! Вот ты где ублюдок. <свес> мне же больше лоб не нужен, по-моему, не нужен. По-моему, мне нужен. Я надеюсь, что. <свес> Иначе я просто лоханулся только что. Ладно, я думаю, не нужен. Но он так лежит, как будто бы, знаете, я только что так сказал, Женек. Как же ты ошибся сейчас? Нет, по-моему, не нужен точно. Оп, подзатыльник. Хорошо. Ну-ка. Монетка, блин. Не знаю, пусть будет здесь день валяться пока что. Отлично. Ага. Есть. Так. Как-то вот так. Значит, План такой вот так делаем. Хоп. все все все все все все все все все все все все все все Просто так перекидываем, перебрасываем. Я не знаю, сколько там по времени у нас осталось. Билет. Все, билет есть. О, осторожней, блин. Сейчас дед придет. Сволочь, услышала меня. Как хорошо, что я быстро среагировал. Я думал, промахнусь! Срочно, срочно, срочно, срочно, быстро за камнями. Хотя бы один. Ну хоть что-нибудь есть. Хотя бы второй, хотя бы второй. Есть! Хотя бы третий, хотя бы третий. Есть. Это вот три камня у меня. Значит, сейчас также будем по одной идти. Сначала палку наверх закинем. Бабка! Не подведи меня, дед! Ты подвел меня, дед, да? Ты подведешь. Воу. Блин, ну не знаю, ладно, давайте хоть что-нибудь закинем. И вниз, и вниз, и вниз, и вниз, и вниз, пожалуйста, быстрее. О, живы. Стойте, подождите, а зачем я фьюз-то использовал? Вообще, надо было не трогать фьюз. Я просто так сходил, получается. Я же не собираюсь через ворота уходить. Все, поняли, на фьюз мы вообще времени тратим. Тогда подождите, а на палку-то нужно тратить время? У нас есть билет, у нас есть акселератор, у нас есть ключ, у нас есть рычаг. По-моему, у нас есть все, чтобы свалить. Слушайте, походу, у нас реально есть все. Но даже если так, я не посмею спуститься в подвал без полного набора камней Нужно собрать все три То есть, конечно же, у меня три есть, но сначала нужно будет расстрелять старперов. Потом снова собрать три, и уже потом, ну вы поняли, короче Два камешка прямо, прямо близко, отлично Бабка отправилась наверх Еда надо увидеть Какая-то издёвка, камни исчезают в итоге Че за ублюдство? Нельзя полагаться на камень Он подставит тебя в самый нужный момент Ладно, иди сюда, давай, грохну тебя О, два камня сразу, оп Идеально, идеально Окей. Okay. Где? Где? Где еще? сейчас прямо, сволочь! С двумя пошел. Ну, не урод ли я? Не знаю, зачем. Зачем я так тороплюсь? Я пожалею об этом. Оп. Стоит. Как они быстро, блин, оживают. Всего два камня. Всего два камня. Зря Евгений, зря Евгений. Сразу говорю, я не буду в этот раз никак лихачить. Другого слова не подобрать. Лохачить, как в прошлый раз. Я просто уеду. Это слишком сложно, играть на хардкоре, на экстриме. Блин, вот это очень опасное место. Это зона супер опасности. Акселератор. Максимально близко. Оп, обратно. Значит, штучка. Акселератор и ключ. Я не уверен, что это все. Блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин. Как страшно каждый раз подходить сюда. А вдруг тут дед? Окей, okay. я не знаю, что делать в первую очередь. Ой, блин, страшно. Хорошо, мы открыли поезд. Валим отсюда, валим, валим, валим, валим, валим. валим. Скорее. Раз, акселератор поставили. Теперь это хрень. Уродство! Гребаный, я не туда поставил, не туда нажал. Ладно, ладно, ладно, живы, живы, живы. А бабка пронеслась, как Соник. А я обосрался от страха, как Гарри. Ну, куда мне его надо вставить, блин? Сюда. А, электричество есть. По-моему, это все. Окей, давайте попробуем. Напоследок. Уйдем красиво. Давай, дед, твой черед. Окей. Как я дал ему близко подойти, это было очень опасно. Так, закрыть дверь. Сука, я крутой! Сука, я крутой! Давай, чтобы эту дверь нажал, блин! Конец, блин, таймлет петюлю, Евгений! Да кажется, Александр Македонский, когда весь мир завоевал, так не радовался Три часа 12 минут я играл Я выиграл на последней ночи Самое основное, самое страшное я сделал на последней ночи Не имея вообще шансов на ошибку И ни одной ошибки не совершил Евгений Ну разве это не миллиард лайков достойно? Пожалуйста, миллиард сотен тысяч лайков если вам понравилось, если вы были на максимальном напряжении, как я, если вы рад за то, что я победил, я так счастлив. Ууу, это была прекрасная часть. Грэнни 3, -у -у, великолепно. Пишите в комментариях, короче, хотите ли вы, чтобы я еще в нее поиграл, попробовать как-нибудь иначе пройти? Может быть, на режиме практика, когда их вообще нету. Или, может быть, попробовать на хардкоре, но выйти через ворота. Или, может быть, записаться в какой-нибудь, не знаю, санаторий, чтобы восстановить нервы не месяцев так на 10 В Значит, пишите в комментариях, как оно вам было. Что вы считаете, мне надо теперь э, пойти Нобелевскую премию получить за это прохождение или как. Короче, всем спасибо, друзья, большое. С вами был Юджин, пойду, пойду плакать в душе. И всем пять!